Иван Козлов У Камелька Сон отлетел, подушки мнут бока, Чуть расвело, и мне у Камелька, Угасшего в томительном дрожанье, Послышалось, как будто отпивание, И голос был суров, Хоть невелик, у Его звучание мой слух проник, и церковь под зелеными ветвями привиделась с погостом и крестами, за ней холмы тянулись чередой, пруды сверкали голубой водой, дышали рощи ровно и спокойно, шла служба благочинно и пристойно. Вдова крепилась, Маленьких сирот не омрачила бы Печаль забот, когда бы не минута роковая. Священник, тленный прах благословляя, Ударить в медный колокол велел. И тут, смотря на гроб, я обомлел, Моя душа свободная витала, Тело со свечой в руках лежало. Скорей к нему я ринулся душой и вдруг очнулся. В комнате большой потрескивают в камельке поленья, домашние подносят чай, варенье, но все еще мне чудится кругом и колокол и долгое. О, бомба.